всем привет не знаю не будет ли мне сейчас срывать съемку мне придется показать несколько вкладок несколько вкладок И я хочу вам сказать найденное на этом канале очень серьезно Это очень серьезно это то что с нами происходит а между тем роиды роиды они захватывают территорию вот нам говорят что все хорошо что все спланировано да. А У одной моей знакомой блогерши с планеты Z, вы знаете, я романы пишу, у нее близкий человек принял локализацию. Вынуждена, потому что иначе его бы уволили. То есть это, это сама возможность жить. Вот так нарушаются права. И как об этом заявить вслух, я не знаю. Мне было тупо больно, больно. Ну, я когда пишу романы, я эмоционально участвую. Ревела, ревела. За второй укол дают, там почему-то должно быть их два. Я надеюсь, что с одного все-таки ничего не будет, и все равно это, как это сказать, это проигранное поле и проигранная фигура наступает система ну так вот ну, так вот медуза это канал и это видимо группа музыкальная медуза и все у этого канала вот в таких символах ничто так не подсказывает о происходящем вокруг нас как иллюминатская съемка вот книги, источники, всякие сказки, религиозные книги. Они не описывают так подробно и так точно, как описывают иллюминатские ролики. И здесь все в таких символах. А теперь мы найдем уже знакомый символ. Вот комната, такая комната. Сейчас, Вот сверху ее вид. Сверху ее вид провода. Провода, знаете, как корни деревьев какие-то. вот Серьезно это на деревья похоже. Между тем, это не деревья, а сервера механические. То есть, вот сердце стучит у этого существа. Стучит, стучит. Сейчас. Еще рассказала, стучит, стучит. Вот так выглядит этот символ. Похожий символ мы уже видели. Сейчас. У Севдолизы прямо такое же фигура с лицом человека, вроде бы как женщины. Вроде бы как женщины. И неполное ту, туловище бесконечностей. Провода, провода. И это существо, ну, вот так пульсирует от, от черепа к лицу. То есть найдете эти ролики потом... Посмотрите, очень атмосферно вообще. С этим туманом. Пульсирует. И вот, вот так выглядит ее лицо. Это существо не может жить без этих проводов. Оно живет от проводов. Мне на этом этапе не ясно, о ком или о чем речь. Но к предыдущей теме, которую я уже подняла, о том, что мы работаем от компьютера, есть компьютер. Компьютер захвачен. Может быть, это другой компьютер, который создают, как бы, как это сказать, чтобы отбить нас у исконного компьютера. Как вы думаете насчет такой версии? Вот у нее лицо проступило, стучит сердце, скоро сейчас будет опять череп. Серьезно, это похоже на деревья с корнями в то же время. И это похоже на большой, огромный компьютер, который работает от одной личности. Вот второй символ из моря. А сейчас мы подойдем к тому, к чему я подвожу. Из моря появляется эта голова. Вроде бы как этот же символ, но здесь еще змеи, змеи. И вышел из моря зверь. На голове у него было 7 голов и 10 рогов, а на головах 7 диадим. Там вообще два зверя. По-моему, в 12 главе описывается зверь, который дракон. И у них немного отличаются числа. У одного 10 дяди у второго 7 диадим. То есть это не совсем одно идет Димы одетый у одного на рога, а второго на головы. Но сейчас я туда не буду вдаваться. Я лишь хочу показать, вот он символ, и он же Медуза Гаргона не дать мне взять. Можно ли провести корреляцию между зверем, вышедшим из моря, под прямым текстом и Медузой Гаргоной? У медузы горгоны отрублена голова, у многоголового зверя отрублена голова. И у, и у зверя, и у горгоны многоголовость. Многоголовость. И здесь мы видим уточнение. Головы змеиные и диадимы, И рога, и диодимы. Какие-то вот эти конструкции. Но мы видим технические конструкции. Это существо полуживое, полумеханическое. Парусники, вот это я не знаю, говорите о своей версии насчет парусников этого рисунка тройного. Он, он напоминает мне, кстати, вчерашнюю версию, которую я сказала, что все, во всех ячейках жизнь происходит, делится на три уровня симуляции. Вот здесь сильно похоже на это значение. Так, красивый тоже атмосферный клип с туманом. Но эта красота, это красота, она вышла из воды, это наша реальность может быть. А значит, мы подходим к следующим темам. Можно ли, можно ли провести корреляцию между зверем, медузой, горгоной и котами? Вот между медузой и котами мы уже видим, вот из моря выходит. Ой, то, то есть между медузой и зверем. да, Выходит из моря. Можно ли сюда еще и до, достроить котов? Во-первых, у зверя из апокалипсиса кошачьи символы H3. Был он похож на барса. И рисунок именно этого животного я нахожу. Принцип рисунка в клипах во-вторых, коты электроники, коты электроники, а роиды. Ру, меня спрашивают, что ты говоришь, дроиды. я оговариваюсь, я просто человек. после андроида я оговариваюсь. Руиды взламывают компьютеры, а коты электроники. дальше Роиды являются вершиной иерархии, именно паразитической. Мне говорят, что высшие существа – это другие. Да, я говорю про линейку паразит... паразитов, про захватчиков. А коты, о них меньше всего говорят. Знаете, что это напоминает? Вот чем выше шеф в иерархии, тем меньше о нем известно. За президентами стоят олигархи, за, за олигархами еще кто-то, и чем выше, тем меньше о них известно. И о котах известно меньше всего, как будто бы они главные. Вот так медуза горгона показывается. А и четвертый признак, это был третий, то, что котов прячут. Первым было кошачьи символики в апокалипсисе, второй было Электроники коты, и с компьютером связаны роиды. И третье, то, что котов прячут, как будто они главные. Четвертый признак – это зеркало. У котов символ зеркала, как, э, символ другого пространства. Роиды прибывают из других пространств, из ячеек. Из ячеек. И здесь еще какой-то портал, а фрактал какими-то бесконечными солярными орнаментами, так, а здесь квадратный туннель. В общем, см смотрите этот клип. Какая-то надпись 2.0. Клип называется сейчас, сейчас, сейчас. Life like, Крис, минус Дискополис. Meduzar Mix 2.0. На первый взгляд, это просто красивая обложка к музыке. да? Теперь, где еще я... То есть, уже 4 я провела параллели. Где еще можно найти параллели? Вот перед вами и пошила одежды кожаные. Это Бэтмен. Бэтмен 92-го года. В одном персонаже показана как бы коалиция или содружество женщины, которая упала с котами. То есть как там происходит. Ее свалили с этажа, и она упала. У нее поранено, дальше у нее пластырь на глазу и на руке. Глаза и кисть. Символы Сатана, именно левые. Глаза и ки... Глаз и кисть. Раз признак сатана. Второй признак упала с высоты, не свергнутая Третий признак и пошил одежды кожаные. И здесь двойное как бы. То, что она шьет себе костюм. И то, что в конце, когда с ней сражаются, олигарх у нее спрашивает, что тебе дать. Деньги, золото, а может катушку ниток. То есть дублированный символ спошил шить одежды кожаные. И «Содружество с котами». Здесь ее коты реанимируют. Это в данном фильме. В клипе «Ладигаги» ее первое падение в ту историю она выпадает в некоторое пространство, и у нее на кольцах роет. В клипе «Ладигаги» ее реанимируют роиды. То есть это уже какая пятая, получается, параллель с, со связью Роиды и коты. Насчет Люцифера говорили, не оговорили, насчет чего там еще семейная драма богов. Я буду честная, я подтверждаю, что такая тема есть. Но что бы там ни было, эта история не причина войны как таковой. А идет объективная война, и на фоне этой войны происходят конфликты. Но война идет своим ходом. И здесь участвуют роиды, которые может быть коты. Здесь мы видим, как коты прикрыли скорпиона. Я говорю своей версии. В пластилиновой вороне котов, которые были в оцеплении, прикрыла большая колонна. Кто это может быть, я не знаю. То есть мы видим, что некоторые существа, которые питаются болью, питаются вот этими взломами, они друг друга как бы поддерживают. Еще хочется добавить к прочему, что вот здесь она, знаете, как Франкенштерн, да, перешитая вся. Сет в египетских легендах отнимает органы у своих соперников, у Глазгора, например. И это тоже коррелирует. Это было бы похоже на сказку, на фантастику, скуки ради, но как это сказать? Это слово безопасно. Кощеевская тема это объективная реальность и нарушение прав. Война идет своим логичным ходом. И о нас ходят такие слухи, что мы своим воображением создаем реальности. Может быть, нам надо создать реальность, где мы победим. Пишите мысли, ставьте лайк. До новых встреч.